Добрый день, меня зовут Екатерина. Две недели назад мне удалили миндалины. Больше года продолжалась моя борьба с клиническим танзелитом, но в итоге анализы показали на операцию и решение было принято. Мои ощущения после они прекрасны. Я перестала пить кофе, потому что мне не нужны дополнительные стимуляторы, чтобы чувствовать себя бодрее, живее с хорошим настроением с самого утра, я стала лучше засыпать, лучше просыпаться и в целом спать крепче и слаще. Не говорю уже про налет на языке и привкус во рту, это все ушло и ощущаешь, насколько действительно они мешали и портили жизнь. Спасибо Александру Михайловичу Горовому за операцию. Спасибо моему лечащему врачу-отоларингологу Изумрудовой Ларисе Сергеевне.